вот такие нестандартные колпаки на диске раньше я крепил на такие вот хомуты они недорогие, но иногда они у меня ломались при креплении. поэтому теперь такую ленту нарезанную из бутылок так как я ее нарезал у меня есть видео, можете посмотреть. Но ну, а сейчас я покажу, как с помощью этой ленты колпак можно закрепить. Креплю всего лишь в двух точках, положены друг от друга, ну, неважно в каком месте. Но отрезаю кусочек сантиметров 50, чтобы легче монтировать было. два оборота и просто завязываем на узел, ну такой узел условный, первая точка крепления, сейчас делаем вторую сам узел у нас же стараться чтобы был туда немножко больше внутри чтобы менее было, меньше было видно ну, в принципе это внешний вид не так портит все теперь нагреваем соединение феном и смотрим результат Thank <laughs> you. Thank you. Ну вот получилось такое соединение. На таких хомутах сезон машина спокойно проходит, никуда не деваются, не отваливается. Ну за исключением, если нужно будет монтировать колесо на шиномонтажке. А так... С весны до поздней осени все держится выглядит менее заметным чем либо белые либо черненькие хомутики ну и плюс это просто бесплатно кому понравилось попробуйте сделать так же